I didn't want to put this at I'm ready just call it... Uh, чего? Я, я, я сразу извиняюсь за мой болгарский uh, язык. It was the middle of the summer. Лето. Uh? <laughs> My parents had left the viking do a work trip. Короче, радаки поехали пахать. Пахать куда-то, наверное, поехали. А я, типа, остался дома, да? Один дома остался чувачок. Должен поспать и, собственно, начать тусу. Потому что я маленький, маленький, не маленький. Подросток, во. Подросток, подросток. И должен, типа, тусу начинать. А, бля, тут на escape какая-то херня. Мессенджер. Так, тут мамка, тут масон оливер кто такой оливер это этот с луком да по-любому с луком так с оливером Лу лучником переписывался вот кому интересно мне просто у меня болгарский немножко плохой я это не буду почитать. а как собственно чувствительность настроить алло на escape только вот эта вот херня вылазит тубы монитор поставил там где-то компуктор и чё и нормальная бы это студия была escape to read messenger так, три мессенджера. Not eat odher, anetheng, all mat you и sagna this morning. Check the fridge. Фридж это вроде бы что-то связано на кухне, да? Так, а что тут темно? Алло. Я, конечно, понимаю, что... Утро. Estukro. Эстукро... Зачем? А зачем мне сразу... Зачем мне сразу говорят as to crouch? Зачем? Так, I need warn food up. Какой food up? Какой food up? Алло. I don't switch Болгарский язык. Так, что у нас тут есть? Где мои пельмени? Я не понял. Мясо есть, картошка фри есть, пельмени нет. Что за дискриминация пельменей? Пата. чего? Пота тар. Дина. Это, походу, нутелла из картошки. Что? Опять игру создавал Лукашенко. Ладно, молчу. Куда? Кого? Динтхав, have disk to wash. Что-то мыть ты со... Я чуть я пью? Да что ты, там нет уже воды. Да выкинь ее нахрен. Вот так. Я вот так вот по посижу вот так вот. Мне так приятно. Да, это я поднял. Все нормально, не сым. Не сым. Пацаны, не сым, нормально. Ису, пожалуйста, можно я не буду играть в это дерьмо? Пожалуйста. Я не хочу играть в это дерьмо. Страшно, пипец какой. Особенно этот эффект, бляха, Ёб твою налево. Почему меня так шатают? Что происходит? Можно я не буду играть в это дерьмо? Ладно, взяли в себя руки. Мы же твою мать, мужики. Мы же мужики, алло, бассейн есть, я скупнусь. Мне надо этот, мысли проветрить. е е мужик, давай, все, я её несу, нормально все. Да чё я так подпрыгаю я? Меня телепает, у меня эпилепсия, помогите мне, пожалуйста. Что, что, какая у меня вообще миссия? Что мне надо? А, а, ух, твою мать. Это было слишком внезапно. Чё, у нас тут есть... Опа, что это? Фут из колд. А, ну колд, значит мы его ставим разогревать. а на, -на, -на, -на, -на. А, в а ты в оч хочешь смотреть теле... Так, холодильник закрою. А -а -а Че это такое? Ну давай, давай присядем, давай пойдем, давай. Это РЕН-ТВ что ли? Твою мать. Можно мне... По о, о, пошло. Нормально. Так, чувак бегит. Пацан бегит. Чё за дерьмо я смотрю? Это точно какой-то сюжет РНТВ. Так, либо мне сейчас показалось, либо там кто-то только что прошел. Да, туда кто-то, по-моему, прошел. Бля, какой-то трейлер, я говорю, трейлер. Т... Э, ну. Только начиналось. I already feel very sleepy. что то Ага, мне... Мне он говорит, иди наверх. Ну, знаешь, я что то брезгаю туда подыматься. Нет, я подымусь, конечно, потому что у меня еще 11... 36 минут осталось. 11 минут мне надо еще записать геймплея, потому что я потом не нарежу себе геймплея, собственно, и не будет видоса. Чего? But you тут Джессика, to Jessica... To... МРВ это значит, я хер не пойму Это я закрою нафиг Надо двери закрыть, прежде чем лечь спать, прикинь Я даю тебе гарантию где-то 80%, что сейчас что-то случится А, это окно, блин, я думал двери открытые. Потому что, знаешь что, сейчас очень до да, 80 80 процентов понял 80 процентов 80 процентов чего ой ал все двери дома закрыть надо аирмен дохар hard... чего это да какой хардверк ты чё Спать надо. Можно мне спать? Все, я лег спать, наконец-то. Не просыпайся, пацан. Я не хочу, чтобы ты просыпался. Не проснись, пожалуйста. Можно на этом хоррор первый эпизод заканчивается? И... Нет, нельзя. Ты проснулся воды попить, да? Это музон начинается, давай. Давай, нормально. Битку, битку еще. Во-во-во, пошло. И чё, и все? Так, час ночи, я проснулся попить воды. Вот на такие случаи всегда, всегда, абсолютно всегда, послушай моего совета. Надо держать вот тут, или вон там, или возле кровати вон там, бутылочку с водой. Потому что, когда ты встал ночью из-за одеялка теплого, чтобы попить воды... А кухня нанизу и далеко так. Тебе придется туда идти. <свот> можно, можно я через окно в бассейн воды попью? Я не люблю хорроры. Я не люблю. Не люблю я хоррор. Что? Что случилось? Это поезд? Сожму зубы. Э, жубы сжал. Я пошел. Ты где бабойка? Ты где тварь? Ты где скотина где ты да... давай тварь я пришел воды пить дай мне попить воды папе еще чтобы ты напился тварь чтобы ты напился на всю жизнь я буду стоять и пить воду пока ты не умрешь от переизбытка воды кто-то идет ну ладно, пусть идет. Ты будешь у меня пить воду, пока ты не сдохнешь, ясно? Давай, пей, пей. Благо, эта бутылка с водой бесконечно. Пей. Давай, давай. Давай, давай. Ты будешь у меня ее очень долго пить. Я пошел спать, как бы. Типа, где я? Ты под кровать спрятался? Нахрена. Милес. Типа, меня так зовут. Ху. Кто вот это вот сделал мне? Кто беспорядок мне сделал? Милость, ху от the door. Я э нихрена -э -э -э -э -э себя там не вижу. А, вот так можно. Ну да, вот какой-то вот хер стоит, вот, вроде, да. Это точно какой-то хер. Не, ну я типа просижу тут, у меня как бы время выходит, у меня осталось продержаться в этом аду одну минуту и как бы все. Я, я неадекватный или что? И зачем я вообще прятался, прячусь? А, у меня дом не закрыт. Бля, у меня же дом не закрыт. Что это, они поленились заработать текстуры? Я сниму нахрен наушник, потому что мне... Мне немного страшно. Совсем малость совсем малость. Охая, oh, здорово. Пола sent me. Side bitching creeper. Uh, don't answer the дур. We calling the коп. Так звонят копам. Ну, You keep lock every door. Hit you. Don't answer the door. Типа не открывай двери и будь молодцом. Ну пошли откроем двери. Давай. О, oh, о. Oh. Ля, кто там в натуре стоит. Эй, здорово. Баклажаны продаешь? Нет. баклажаны. Твою мать. Ам, то, что я обосрался, это, наверное, очевидно. Хоть я и наушники и снял. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист «Чё-то страшное» где-то вот там. Давай. Удачи.